You balls, like Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эрмит. в этом видеоролике я вам покажу, как же сделать, ну, как вам сделать вообще AutoHoodKey, uh, и, ну, то есть, вот, вы видели, допустим, в каких-то, допустим, вы находитесь в организациях на каком-то проекте, я покажу например, на примере на Майска. вот, но это также будет везде работать. То есть либо просто повседневно в каких-то РПШках, то есть чтобы не прописывать все вот это вот Mi ду, каждый раз вот это вот просто нажимаете кнопочки и все идеально работает. Вот. короче, переходим на сайт AutohoodK официальный, только не перепутайте его. Ссылочку я оставлю, конечно, в описании. Вот, нажимаете download, на вот, вот это вот нажимаем, у вас качается берем устанавливаем это все дело и все у вас хорошо вот далее мы переходим на рабочий стол нажимаем кнопку мыши создать э, autohoodcase script здесь нажимаем допустим я назову повседнев э, gbdd вот э, заходим в него это мы удаляем переходим на сайт Навальска либо на короче переходим на ваш файл АХК в общем смотрите Покажу на примере на Майска вот АХК биндер это также любой организация Вот АХК биндер для состава нажимаем а, получается тут вот всякие разные есть но я покажу повседневный То есть есть вот один повседневный он идет и второй повседневный а... смотрите мы берем, просто вот это все дело копируем, копируем, копируем, вот до сюда. Вот. То есть, чтобы все вмещалось, ретурн, все сразу. Вот. Копируем наш текст, переходим в наш текстовый документ, просто вставляем. Также скажу, вот допустим, вас беспокоит, ваша должность и вот эта фамилия, имя. А, как объяснить? То есть просто вот здесь отписываете. Сейчас я вам покажу на примере. Э, ну хорошо, давайте. Вот, давайте э, короче, несут. Вот, мы берем, все это дело сохраняет переходим э, этот компьютер, так, про, э, в м, наши программ файл у вас должно быть. Вот программ files просто program файл Ну и куда вы знаете, У меня в программ файл Авто, Комплитер, uh, uh, вот, и AHK2xc.xc. Запускаем это все дело. Вот. Потом нажимаем брауз Вот, и выбираем uh, out, повседнев GBT.HK. Открываем. Нажимаем конверт. Если вот такая штука, все отлично. И сейф. Закрываем. Это тоже можем закрыть. Как видите, у меня появилось. Uh, в ГИБДД. Теперь э, мы берем право толком мыши, запуск от имени месяца. если ничего не появилось так особо, запуск от имени что появился вот эта вот штука. Берем и переходим. Так, ну мы с вами появились в игре, и чтобы, получается, если вы все правильно сделали, как я сказал, все должно работать, то есть мы э, просто в Включаем на блок, на клавиатуре это проверить ну в самой правой части находится. Нажимаем на блок, у вас должна загореться лампочка. Ну, либо просто нажимаем на блок. Вот. И нажимаем цифры, то есть, которые вот были прописаны в минде. То есть, допустим, 0, это будет там, здравия желаю. Вот смотрите, я нажимаю просто 0. вас беспокоит ваша должность, либо фамилия, имя, удостоверение находится в кармане. И все прописывается, смотрите. Потом я нажимаю, допустим, вот читаете, все работает, видите? Причем нажимаем один, постелу правую руку, после чего взял документы у человека и напротив. Документы находятся в руке. И все начинается прописываться. Вот, тщательно документы изучены. То есть, чтобы вот это вот вы не прописывали а, там через МИ, а, взял а, свой а, пистолет а, и так далее. Допустим, 4, а, вот, ду ключ от наручников, а, ну вот это немного подлагивает, но оно должно все тоже работать, вот. Конечно, вот это вот немного пролагивает, но, допустим, может, но все равно, общей суть она работает. Я думаю, вы разберетесь. Вот. Надеюсь, честно, вам я помог с этим видеороликом. Вот. Хоть чем-то, я надеюсь, вам помог. И вы, конечно же, поставите лайк, если вы хотите еще больше видосиков по новатику, конечно же, пишите в комментариях. Вот. Конечно же, будем снимать все это дело. Вот. Так что хотел бы сказать спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Честно надеюсь, я вам помог. Также напоминаю, все ссылочки и на меня, и на АХК находятся в описании. Вот, так что переходим, берем и делаем. И кайфуем, как говорится. А с вами Владосик. Всем удачи и всем пока.